Shit, ну это хороший звоночек был от Киджи Гиджи Гей, того самого Лохматика Афра. Давай, подымайся. Один из твиксов. Тебе надо? Подымайся, у нас самое-самое самое мощное задание после двух ну, раз немощных. самое мощное, я отдохну, я экономлю Захват ЭБУ. Но желтый у нас едешь ты. <сёк> Желтик. Я поехал. А куда садись? Нам все равно вместе ехать. Ладно, ладно. Мы же никого ладно. не крадем. <сёк> так, шо у нас тут? Оба. А, ну да, ждать. Надо, видишь? А, дождитесь поезда. Да. Ищи тормоза. Как я... только он подъедет. Так, а ты снайперку брал? Нет. А, не брал. Я с одной стороны, ты с другой. Ты думаешь, нам это? Вон, вон, он, вон он. Вон он. А, и там а еще результаты. Так, так, я думаю, что с дробашика или. С микро ПП. Так, я, пожалуй, знаешь, что? Ты можешь с микро ПП? А, ты хочешь греном? А я... не, не не не не я машинку возьму. И если что, сейчас прям сразу поедем. Слушай, смысле, да, придется ехать. Придется ехать. Ля. Давай, садись. Садись, садись, садись, садись, садись забей. Них! они почти меня убили. Ну так это ж мариоэзер, это наемники. Им вообще полевать. Полевать им. Поехали. Ты готовься стрелять. Я стреляю по бочонкам им вообще пофиг. Салинтра. Да, вот по бочонкам стреляй. Им не пофиг, видишь, там кончается хпшечка. У меня хп быстрее кончилась. А, то, есть, то, есть, то уже? Да. Вот он я. Жесть какая. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Стою. Да не дави С меня. Садись, Изи. поехали. А кто стреляет? А, тут еще парни. Тут Нет, И тут парни, еще парни да. вон. Тормози я, кому говорить. О. Так, минус два. Да ладно, два. С той стороны да. ты два уже? Да. Первый я уже давно снял. Так, отлично. Минус еще. Так, а этот ты что не хочешь? О, наконец-то. Пожди, давай, давай Вертик как-то вытащу. Уже все. Чекать ну, да. контейнеры все? Ты зря вышел-то. Почему зря? Там целая куча чуваков. Ну хотя ладно. Не, она вроде... Контейнеры С... С какой-то, видишь контейнер? с 8 B 5 А, вот кажется, подожди. Даже наш... не он. Не он, не он. Не, а мне говорят, вот, открыть. Ну, открой. Тут же все можно открыть. Да? Угу. Ну, может быть, давай посмотрим, что здесь. А здесь оружие. К нам едут. К нам капец, как едут. Right Блин, и гранат кто не так много. Так. Пожи. Какой тебе контейнер надо? С8B5? Да, что-то подобное было. С8B5 ну, и С9. С92H. С9. С8B5. Вот этот. Этот вот этот у тебя перед которым ты стоишь. Да нет. Да, S8B5, посмотри сбоку. А здесь сверху другое. Ну ладно. Да сверху ты не смотри, сбоку есть. А по по был еще s 9 а 1 f да? Да, да, да. Нашел. Так, открываем а тут два челика. О. Тут что Уже нет двух челиков. Так, я, я за забрал и билу. Блин, надо было синхронно это делать. Вертик прилетел. А -а -а, что Не беги ко мне, беги за машиной. Ой -ё. За моей. Да-да-да, беги за машины моей. Отлично, все, я, забр я забрал Эбу. Так. Я еду. Отлично, все. Цепляюсь к тебе. Погнали. Стреляюсь, у меня патронов нет. Окей. У меня тоже как бы 75 патронов. <смех> так, вертик я снял. По-моему. Да, снял. Шикарно. Немного а корелая, мы... конечно, тачка. О, кругами будем ехать, будет. походу, да? Да не, ехать так по дороге. Только уворачивайся от них чуть-чуть. А тут вот этот. Давай, братан, вали отсюда. Тут вон вертолет опять пролетел. Да вертик-то похрен, он только по крыше будет стрелять в основном. А вот тачки будут мешаться. Я даже их особо отбивать не буду. А то их будет сейчас целая куча. А так пусть за нами едут. Хрен с ними. Нате, ребят, <серкзывая> хавайте. В смысле, спереди? Да. Хаваем. Ух, ё, О, они вот тут себе. что устраивают, а? Хаваем. Хаваем. там много что ли? Ну вон взрываются. Хавай. Ну отлично. Все. Все, можно отстреливаться. Ах ты ж ⁇ без ножек. Да-да-да, уворачивайся. Теперь здесь еще. Я кого-то убить успел. Блин, у меня патрон. У меня все, патронов нет. Оп! Только пестик есть. Такой себе, конечно, вариант. Давай, давай, давай, давай. Осторожно! О, отлично. Нам прямо, хрена Угу. А мы так просто не останут. Нормас, чё. Всё. Отлично. Тоннельчик. Где мы должны скрыться, походу. километр остался. Повороты. Развороты. <связь> <связь> Перевороты. Поворачивай давай. Бац. Бам. <связь> Поворачивай. И еще поворачивай. И мог бы сократить. Нет. Надо а, строго а придерживаться на GPS-у. На парковку ехай. Ну да. Это так понимаю, Вон они. Давай, паркуйся. <губит> Потише там. <смех> О, видал? Все. Конверт. Значит, все-таки ЭБУ была у меня. Заказ выполнен. Захват бы вы Заработали 172 и 3 нуля долларов.